Привет! Мне приятно, что ты смотришь это видео. А поговорим мы в нем сегодня о возвращении блудного сына. Дело в том, что выход Британии из Евросоюза лишает русских бизнесменов европейской свободы. А санкции против российского бизнеса, введенные Западом, Могут и вовсе лишить их вывезенных из России капиталов. Поэтому Михаил Прохоров везет свои активы туда, откуда они были им вывезены. В Россию. Прохоров готовился пойти по пути дефшеризации еще в 2013 году. Но сделал это только сейчас. Вслед за Лишером Усмановым и Алексеем Мордашовым. Дело в том, что бизнесмены владеют акциями одних и тех же предприятий. И таким образом их общий бизнес тесно взаимосвязан. И поэтому если с западного рынка уходит один, то другим оставаться там не представляется никакой возможности. Миллиардер Михаил Прохоров стал прямым владельцем компании Группа Annexim, Об этом свидетельствуют данные системы Spark Interfax. Первыми на это обратили внимание ведомости. Изменения произошли 1 февраля. До этого момента бизнесмен владел компанией через Anexim Group Limited, зарегистрированную на британских Виргинских островах. О том, чтобы перевести аннексим из офшоров в Россию, Михаил Прохоров думал давно. Еще в июне 2013 года Федеральная антимонопольная служба ФАС удовлетворила его ходатайство о приобретении 100% в аннексиме. На тот момент принадлежал АНЕКСИМ Group Management Limited на БВО. На тот момент бизнесмен возглавлял партию «Гражданская платформа», чем и была вызвана необходимость избавиться от иностранных активов. Тогда же активы бизнесмена были переданы в трастовое управление партнерам по АНЕКСИМУ. Формально группа владела только акциями страховой компании «Согласие», но управляла долями ОС «Русал», энергетической компании «Квадро», девелоперской компании Апин, инвестбанки «Ренессанс Капитал», медиакомпании «Живи» и «РБК», банки «Международный финансовый клуб», производители светодиодов «Оптоган», а также долями в проекте «Емобиль», горно-металлургической компании «Интергео» и проекте «Витологи». С тех пор миллиардер распрощался с политическими амбициями, а структура его активов претерпела значительные изменения. Сейчас группа «Аннексим» напрямую владеет только 50% квадры и 3,7% акций рейтингового агентства АКРА. От значительной части активов России Прохоров избавился в ходе большой распродажи 2016-2017 годов. Ему также принадлежат напрямую 58% ВСК «Согласия» и 83,6% процентов банке МФК. Зачем миллиардеру понадобилось переводить «Аннексим» в Россию? «Дело в том, что борьба с офшорами стала уже мировым трендом и сопровождается изменениями в законодательстве», напоминает руководитель практики международного налогообложения ФБК «Легал» Дмитрий Парамонов. Не обошли нововведения и ББО. С нового года власти островного государства требуют, чтобы компании, которые не ведут активный бизнес, имели достаточное присутствие в стране, например, офис и персонал. Смысла обеспечивать такую структуру нет, но если это не будет сделано, собственнику грозит уголовная ответственность. И получать небольшой, но все-таки уголовный штраф у людей нет желания. Это клеймо на всю жизнь. Поэтому сейчас многие уходят из этой юрисдикции, поясняет Парамонов. Могут быть и другие причины. Российская налоговая служба очень тщательно следит за всеми выплатами за рубеж. Установлен режим сквозной выплаты доходов с налогообложением конечного получателя, объясняет Парамонов. Промежуточные структуры становятся прозрачными для налоговых органов и, соответственно, ненужными. Но девшеризация может принести и выгоду. Если Михаил Прохоров, к примеру, воспользовался льготой при ликвидации иностранной компании, он мог переоформить все активы на себя без уплаты налогов и через пять лет сможет продать их тоже без уплаты налогов. Управляющий партнер АБ деловой фарватер Роман Терехин с Синстем, с учетом введения обширного пакета поправок связанных с девшеризацией, скрывать фактического владельца бизнеса не представляется возможным. Мотивы могут быть связаны с политикой. США всерьез занялись поиском денежных средств известных россиян. И владение крупными активными в России через компании на БВО сейчас не кажется таким же безопасным и ненадежным. Их просто могут арестовать. Перевод анексима в России означает и то, что теперь Прохоров будет лично получать дивиденды от компаний и платить с них НДФЛ по ставке 13% вместо 15%, которые российская организация должна была ранее удерживать при выплате дивидендов в пользу организации на БВО. В прошлом году сразу два участника российского списка Forbes перевели часть своих активов в Россию. Алексей Мордашов перевел на родину из Кипра силовые машины, Свезу и Утконос, а Алишер Усманов – Металлинвест и Мегафон. Из краткой биографии Михаила Прохорова мы можем видеть, что родился он в Москве в семье начальника управления международных связей Госкомспорта СССР Дмитрия Ивановича Прохорова, родом из Барнаула и сотрудницы кафедры полимеров Московского института химического машиностроения Тамары Михайловны Кумаритовой, его сестра-литературовед Ирина Прохорова, редактор и издатель журнала «Новое литературное обозрение», телеведущая канала РБК-ТВ. Предки Прохорова по отцу, крестьяне со Смоленщины, дед Прохорова в Столыпинскую эпоху переселился в Сибирь, там завел крепкое хозяйство, однако впоследствии бросил его и вынужден был бежать под угрозой раскулачивания. По материнской линии ученые и врачи. Дед Михаил Григорьевич Кумаритов был наркомом здравоохранения Дагестана в 1934-1936 годах директором Дагестанского медицинского института, а бабушка Анна Исаковна Белкина микробиологом и ученицей профессора Зильбера. Впрочем, ее научная карьера так и не сложилась. Во время Великой Отечественной войны она оставалась в Москве, где занималась изготовлением вакцин, а свою дочь Тамару отправила в эвакуацию. Детство прошло в северо-восточном округе Москвы. С 1972 по 82 годы учился в специальной средней школе номер 21 с углубленным изучением английского языка Дзержинского района города Москвы. Окончил ее с золотой медалью, в школе имел прозвище Жираф. В 1982 году поступил в Московский финансовый институт, но после первого курса был призван в армию в ракетные войска. Отсрочка студентам в тот период была отменена. Вернувшись со службы, продолжил обучение на факультете международных экономических отношений МФИ, который с красным дипломом окончил в 1989 году. Диплом защитил по теме прогнозирования валютного курса валютной системы капитализма». Его однокурсниками и друзьями были будущий губернатор Красноярского края Александр Хлопонин и Андрей Козлов, первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации, член Совета директоров Банка России, убитый в результате покушения. В 1988 году на последнем курсе Московского финансового института Прохоров вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. Многие считают Михаила Прохорова русским бизнесменом, но вот что он сам говорит о своем происхождении в интервью данном газете The New York Times. Прохоров рассказал, что его бабушка написала две диссертации, но ей не дали возможности защитить их, и ученой степени она так и не получила. Еврейка, она избежала участи многих своих коллег, которые были уволены, изгнаны или убиты. Каждый вечер она ложилась спать имея при себе чемодан с вещами. Ожидала, что ночью ее арестуют. О Михаиле Прохорове будет выпущен отдельный ролик в рамках истории 200 богатеев России. Чтобы не пропустить его выход, подписывайся на канал. Ты хочешь стать миллионером. И включи колокольчик, иначе тебе придется смотреть центральное телевидение, а там тебе такого точно не покажут.